Итак, девчонки и мальчишки, недавно наткнулся на вот такой вот сайт. Сейчас сразу могу показать на собственном примере то, что он у меня работает. Вот они. Сейчас покажу выводы. Официально, как сегодня я делал ночью один вывод еще. Сейчас вот историю нажимаем. То есть вот я делал 11 го потом 13-го, 15-го, 18-го, 19-го я не делал, 20-го сделал. А, вот еще даже со второго числа я зарегистрировался то есть я говорю то что работает на это я и выкладываю показываю людям что работает на данный момент это все работает вот я выводил на биржу на свою на тайскую потом я стал выводить уже на блокчейн чтобы у меня там оставшуюся сумму я пока не могу вывести потому что не хватает лимита на каждом кошельке есть также лимит для вывода и что мы делаем с вами дальше? Вам нужно нажать на кнопочку «Загрузить крипто-таб», вот этот браузер. Сейчас я на данном на своем отключу, чтобы у вас было понимание, и закрою его. Вы нажимаете на кнопочку «Загрузить». Вот он у вас выскакивает окошко. Вы нажимаете «Ок». Ну, я уже загрузил, я его не буду. У вас на рабочем столе должен появиться вот такой вот значок зеленый то есть вот он можно запустить на google chrome но поверьте ребят сам случайно наткнулся в YouTube на видео молодого человека который рассказывал как запускать правильно и был приятно удивлен что оказывается надо вот запускать именно на этом браузере именно вот этот браузер который добывает валюту. Итак, мы берем CryptoTab. Я надеюсь, видно вам то, что я показываю. Вот я его выделил. И запускаем браузер. То есть в основной мой браузер Google Chrome, я на нем работаю. И в правом верхнем меню нужно обязательно будет добавить его в меню. Как показано. То есть он у вас должен быть добавлен. Сейчас я вам покажу в закладке. Так, в закладки, в закладке. Сейчас одну секундочку, ребятки. Так, мне надо на Google зайти. С английским у меня туго. дополнительные удаление. Так, расширение. То есть у вас должно быть добавлено вот сюда, вот где она у меня есть. Вот она. Только здесь она желтая, вот синяя. То есть два как бы. Вот, вы добавили его сюда. И запускаете. Запускаете именно вот этот браузер. Берем наполовину мощности и запускаем. И вот у нас мощность начала расти. Все, у нас началась майниться валюта. И пошел майнинг. Здесь есть реферальная ссылка также. Реферальная ссылка, которую вы можете скопировать, отправить кому-то лично письмом, отправить на Facebook. Обязательно на Facebook, если вы отправляете, вы прописываете. То есть здесь мне надо сейчас войти в Фейсбук. И здесь будет предоставлено окошко мой э, ник и моя аватарка да, на Фейсбуке. Под ней мы прописываем текст, э, начни зарабатывать. Это д, и тп. То есть не просто пустую реферальную ссылку вы отправили. А к примеру, ну вот на Twitter много не пропишешь. Надо уже на твиттере самом. Также отправлять. Здесь надо мне сделать вход в ВКонтакте. Сейчас посмотрим. А, смотрим, смотрим. Нет. В этом браузере я не зарегистрирован, но я особо как бы не парюсь. Когда надо, я захожу в Google Chrome и уже с Google Chrome отправляю вот эти рассылки. То есть переключаюсь. И вот сейчас давайте откроем здесь. Посмотрим, как он у меня здесь и в чем разница почему лучше запускать на именно том браузере чем вот на google Chrome? также ставим на середину ползунок и ждем когда у нас пойдет добыча вот скорость скорость майнинга смотрите внимательно вот сюда вот то есть скорость 19 целых а на браузере именно крипто Tab. Скорость у нас 80-76, то есть отличается. Но это я включил на двух браузерах, и поэтому здесь у нас скорость немножко просела. Сейчас мы отключим эту скорость в Гугле и посмотрим, как у нас будет здесь. Вот, видите, то есть у меня скорость поделилась, то есть у меня на одном браузере больше. Можно проверить иначе, совсем отключить на крипто Crypto, табе и запустить на Google Chrome. Давайте посмотрим, даже поставим на максимум, какая скорость здесь будет. То есть я поставил максимальный ползунок, чтобы у меня была добыча максимальная. И скорость еле набралась 35, 36, 35. То есть еле-еле. Поэтому запускайте именно данный проект на именно этом браузере CryptoTab. Здесь я ставлю максимально, к примеру, и смотрим сейчас, какая будет скорость. 86, 130, 137, 151, 166, 173, 175, 180. Ну, ребят, учтите, это идет нагрузка на ваш компьютер, поэтому не надо его нагружать, насиловать, поставили половиночку, и пускай работает. Не забывайте приглашать, вот у меня уже 10 пользователей есть, 10 пользователей, из них 3 активных, которые сейчас также майнят, как и я. То есть мы вместе работаем, мы вместе зарабатываем. А здесь вот у нас меню, можно посмотреть, вот, примеру, статистику, как вы будете зарабатывать, если пригласите, к примеру, вот у вас будет 5 человек, приглашенных вами. Калькулятор. Вот в день вы будете зарабатывать 3 доллара. Если вы приглашаете 10, и 10 у вас активно вместе с вами работают, сейчас посмотрим, вы зарабатываете уже 6 долларов в день. Считайте, арифметика простая, 10 дней 60 долларов, то есть это можно все увеличивать. Вот первая линия – это 10 человек, активный должно быть работать. Поэтому… Приглашайте новых пользователей, кто хочет, кому интересно. И они также, чтобы приглашали. То есть здесь идет цепная реакция. Итак, переходим мы с вами к следующему браузеру. Это EOBOT, на котором также можно то есть можно также зарабатывать, ничего не вкладывая. Сейчас мы вставляем адрес. Да что ж ты. В общем вставляем адрес вводим пароль нажимаем я не робот галочки я согласен уже автоматом стоит нажимаем зарегистрироваться и ждем ждем прихода письма так это нам пришло письмо с bx и тайской бирже, но мне она уже не неинтересна, спам пока не пришло, проверяем, чтобы отправить запрос еще раз и ждем письмецо, письмецо в конверте. Так все, вот первое письмо нам пришло, можно сделать перевод чтобы было понятно, ну, что ты. Ну, в принципе, на английском, чтобы у вас было понимание, слово «клик» – это уже нажмите и подтвердите свою почту. Все. А, то есть здесь вам что нужно сделать? А, так как мы только зарегистрировались, а, у нас нет денег, и мы не хотим вкладывать. но с чего-то надо начинать. А здесь дается раз в сутки. Вот именно кнопочка. Сейчас давайте я переключу на русский язык, чтобы отображалась уже на русском языке. Опа. Так. Продукты. Вот здесь есть слово «кран». То есть вот мы нажимаем на слово «кран», переключаем клавиатуру свою на английскую раскладку и ждем сейчас обновиться страница дальше у нас. Вот она у нас обновилась, и сейчас нам надо будет ввести капчу. Капча нам нужна для бесплатной валюты, которую нам предлагает данный проект. Мы нажимаем на кнопочку «Получить», обновляется страница. Так, и что же нам дает? Вы уже получили награду… Может быть, он у меня мой адрес просчитал. Сейчас попробуем еще раз. Если вам не нравится текст в капче, вы можете поменять на тот, который вам больше понравится, чтобы меньше его вводить. Ну давайте вот этот возьмем. Сейчас пробуем еще раз. Просто я уже сегодня у себя на сайте делал это действие. И может быть из-за этого он меня просчитал мой IP адрес и не дает. Нет, нет, нет. Ну, ладно. Мы переходим в настройки. То есть вам надо каждый день заходить и получать вот именно эту валюту. Мы переходим, нажимаем здесь кнопочку «Дифференцировать». И у нас открывается непонятное какое-то табло с валютами. Ну, мы здесь выбираем, к примеру, пульсацию на русском. И выбираем SGS-4. Это мощность, которую нам надо майнить и майнить валюту. Нажимаем кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Сейчас у нас сайт обновится. Все. Заходим в счет. И, по идее, у нас уже здесь начался майдинг, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Ну, ждем пока 10 минут, потом проверим. Так, девчонки, ну, в общем, не работает сейчас пока на том сайте, потому что э, нету мощности вообще никакой, чтобы обменять. А я сейчас решил вам показать на своем примере, то есть на своем сайте. Сейчас мы вводим капчу, э, капчу вот именно с Google -а унификатора этот код шестизначный. И заходим э, ко мне вот именно на мою страничку. Вот у меня майнится сейчас пульсация, и вот намайнилось у меня 110 э, мощностей. Ну и там эти миллионные единицы. А, то есть дерефенцировать. Сейчас также вам все покажу, как у меня стоит. Вы также постарайтесь у себя выставить, чтобы у вас вот именно шло начисление быстрее именно мощности. То есть, вот пульсация у меня майнится и мощность. А, все, то есть я здесь ничего не меняю. Когда у вас будет мощности достаточно, можно поставить, то есть, галочки там биткоин, эфирум, литкоин, стем даш то есть манера то есть можно выставить и сейчас возвращаемся обратно к как так как нам вводить капчу я говорю мой уже ip адрес как бы зафиксирован поэтому мне на втором ip адресе просто-напросто не дали валюты и сейчас я тоже не смогу у себя я сейчас просто еще раз вам покажу чтобы у вас было понимание Непонятный текст, плохо видно, не хочется, если у кого зрение слабое, вы просто берете и обновляете на более такой видимый, да? В принципе, нормально. Вводите его также через пробел, как написано. Это два слова. Ну что, девчонки и мальчишки, во время записи у меня села батарея. И мы пока заряжали батарею, сейчас я вам покажу то, что я пытался показать вам у себя на сайте, то есть рассказать. Потому что у меня уже все... Оформлено, То есть всю регистрацию я прошел. Вводим пароль. Нажимаем кнопочку «Я не робот». Вводим капчу. Укажите транспортные средства, где присутствует на картинках. Вот еще раз нас просят. Все, нажимаем авторизацию и ждем теперь так ну успеем не успеем сейчас попробуем так 045 код длится около минуты а, вводим в общем что мы не успели не успели вести, то есть <coughs> вводим новый код а, так 023 все, вот мы ввели код, вот у меня майнится сейчас э, пульсация и облако. И что я вам хотел сказать еще раз покажу. Вот кран, раз в сутки мы сюда заходим. То есть определитель для себя время, когда вы будете заходить и вводить капчу. То есть вот кор, люми какой-то. В общем, можно, если, если не нравится, э, берете, э, обновляете капчу опять не нравится опять обновляете то есть до тех пор пока вас не устроит текст который вы хотите сами ввести вручную после того как вы ведете ну давайте я веду но мне сейчас также напишут что я уже сегодня был в системе и уже производил а, добычу то есть валюты смотрите сейчас мне будет ответ что извините вы уже получили награду на сегодняшний день. Так что, ну ладно, это не суть. А, в общем, переходим в свой счет. Вот у меня сейчас валюта а, майнится, также майнится. А, чтобы нам это все быстрее и быстрее увеличить, чтобы у нас была вот именно мощность больше и мы могли больше зарабатывать, а, мы переходим во вкладку «Обмен». Выбираем в раскладке «XRP». Здесь мы выбираем облако на 10 лет, потому что, ну, брать контракт годовой там или 20, на 24 часа, ну, нету смысла. А здесь выбираем из списка вот именно нашу валюту, которую мы имали, XRP, и пробуем производить обмен вот в общем нам еще плюс скидка пять процентов и нам дадут ноль целых сто там так это сколько у нас 10 миллионов ,10 миллионов там единиц мощности вот запоминаем сумму сейчас К примеру, берем последние две цифры 59 и покупаем облако делаем подтверждение вот у нас то есть вот здесь у нас история отображается когда я входил к себе на сайт вот когда э, кран активировал 20 числа по э, какому времени я не знаю это по тайскому или не по тайскому в общем в общем я уже снимал вот также валюту такую же э, вот здесь также снимал 17 числа потом 15 -го, 16 -го, то есть все отображается у вас ваши операции и теперь проверяем, сколько у нас теперь мощности стало. То есть было 59, здесь увеличилось. Но валюта при всем при этом продолжает дальше майниться. В общем, можно вот на двух сайтах пока зарабатывать, ничего не вкладывая. Ну, сразу могу сказать, что это долго. Остальные сайты я начну выкладывать чуть позже. У себя на сайте, вот именно на которых я работаю, также буду снимать видео и показывать, как я зарабатываю на них. А, всем спасибо за просмотр. Кому нравится, опять же говорю, можете, если сами не можете настроить, пишите, не стесняйтесь, звоните в WhatsApp. Мой телефон представлен на, как на сайте, также и на моем контенте в Ютубе Таиланд Кнаус. Так что не стесняйтесь, звоните. все Всем пока. До новых встреч! У меня на моем контенте